Ольга Ковалева, подскажите пожалуйста, как помочь ребенку разговориться, ребенку один год 9 месяцев, не говорит ни слова, издает звуки и все понимает, с развитием нормально, нервопатолог поставила диагноз, задержка речи, спасибо за ответ, делайте так, на протяжении дня ставьте как можно больше разных вкусов если ребенок будет что-либо пробовать вот смотрите поиграйте в такую игру поставьте перед собой кислое сладкое соленое там пять видов варенья допустим там. варенье кислое после этого там соленая еда снова там какое нибудь варенечко кислое из другого там, подкислителя там соленый огурец и так далее и каждый день давайте 5 разных вкусов в разное время чередуя одно с другим также поиграйте в такую игру песочек холодный лед горячий песок там или горячий камушек или еще что-либо и это все составит ребенка очень быстро разговаривать как это устроено необходимо найти мой семинар который называется аутизм free там я рассказываю почему дети почему у детей появляется замедление речевой речи и что необходимо сделать для того чтобы активность а, активность формирования синаптических связей, формирования цельной речи начинала проявляться активно. Ну и там, в общем-то, вы придете к тому, что я все время объясняю, а потом рассказываю вот об этом упрощении. Добрый день, Андрей Андреевич, вы мне приснились с 21 на 22. -го. Таблицы с цифрами обведены в кружочек зеленым маркером в середине 25. Вы на это число указывали, если что, значит не заморачиваться. Не надо заморачиваться. У мальчика-подростка на коже появились стрии. Можно ли что-то сделать? Можно купайте ребенка в настое, э, настое кукурузных рылец. Также на стри накладывайте кукурузные рыльца. Также уберите молочную продукцию из приема пищи и хлебобулочную, ну и поменьше сладкого. Истрии исчезнут. Анна булхак срут струт. Спасибо за необычный сильный марафон 20 уровней. Спасибо. Правда, как вы и говорили, что будет жизнь до марафона и после. Да. Сравниваю успехи. Скоро уже второго года в школе. Это был огромный бросок из всех состояний. А ведь все еще впереди. Да. Да Здравствует и процветает семья Дуйко, школа Кайлас и семья Индов. С уважением, Ана Молдова. Спасибо.